но быстрее здравствуйте глубоко уважаемые любимые, любители летных видов спорта я Игорь Волков вы на канале мечта летать у нас очередной выпуск и сегодня он будет достаточно интересным почему он будет интересным потому что я попытаюсь ответить на участок задаваемый вопрос а сколько же это стоит сколько стоит счастье ну какое счастье о самолетах пишут много я думаю что мы не будем на них останавливаться можно даже сделать как-нибудь отдельный выпуск, сколько на самолете стоит научиться летать, тем более, что я буду осенью учиться на цесне, на пипель сдавать, ну, потому что так нужно. А Мне, чтобы получить лицензию на ультралайт, придется научиться летать, получить пипель Или выучить французский, два варианта. Я попробую то и то сделать. Итак, почему такой вопрос возникает? Мы будем говорить о планерах, собственно. Сколько же стоит летать на планере и сколько стоит участвовать на планере и на соревнованиях, и это будут цифры, на мой взгляд, честные, потому что я лицо абсолютно, наверное, не заинтересованное в том, чтобы кого-то обмануть, наврать или еще что-нибудь там и вести дешевый популизм. Что такое дешевый популизм? Это когда говорят, что вы за 5000 рублей в месяц можете летать на планере. Нет, друзья, такого быть ну, не может, я пытаюсь объяснить почему такого быть не может или почему это воровство почему воровство потому что планера штука ресурсная и летая дешево сейчас расходу ресурс планиров бесплатно каких-то государственных которые как-то достались не восстанавливая вы воруете будущего своих детей наверное вот так будет честно сказать и я попытаюсь сейчас объяснить какие составляющие есть в планерных полетах посчитать сколько стоит Обучение, полеты, полеты на соревнованиях, то есть привести все возможные цифры на примере, допустим, европейских стран и России, ну, чтобы вам немножко было понятно... Как вообще, стоит вот залазить в это все, в эту всю кашу или нет? Или, например, взять и летать на параплане. Я в свое время летал на параплане, я отлетал на параплане там, что же, 2000, с 1994 года, у меня 3000 часов налета. И я считаю, что параплан это абсолютно не самый худший способ, а может быть, это и лучший, понять небо и научиться летать. Но если вам очень хочется планер, то вы, по крайней мере, должны честно узнать, сколько это стоит. Не в режиме, а придите к нам, полетайте, э, и вот это кажется, и вот вы сможете летать за 5000 рублей. Ну, вы же сможете, но вы к этому времени столько потратите, и вопрос, что за 5000 рублей летать будет не сильно интересно. Погнали. Сейчас я на 37-м чемпионате мира э, по планерному спорту, и могу сказать, что это достаточно дорогие соревнования. Э, наверное, самые дорогие в мире. Почему? Потому что соревнуются классы, 18-метровый класс, это достаточно длиннокрылые планера, э, 20-метровый класс, это двухместные планера, и открытый класс, это все, что больше 20 метров, там уже такие монстры, я всего, все их сегодня вам покажу. И параллельно, ну не параллельно, а до этого, например, в Литве был чемпионат, где летали 13,5 метров класс, это уже очень недорогие доступные планера, 15-метровый класс, опять же, относительно недорогие планера, и самый, наверное, массовый клубный класс, планер клубного класса, можно купить за пять тысяч евро вполне рабочий тот на котором можно поехать и полетать на соревнованиях любая машина представленная здесь будет стоить в районе 200 ну там от 150 хотя на самом деле там вот, есть тут планера и тысяч по 50. и если пилот летает хорошо то вот на нем можно вполне выиграть вот например наш э, пилот литовской сборной юрис вчера выиграл упражнение занял второе место на планете стоимостью ну, 1050 евро, наверное. А вот, вот эти монстры, которые здесь стоят, ну, например, что тут у нас стоит? Ну вот же есть третий, ну вот, да, вот, ми минимум 200. Ну, если он там оборудован моторчиком, как бы вспомогательным. В основном все оборудованы, потому что дорогущий такой планер гонять без вспомогательного моторчика, который позволяет избежать площадок, нерационально. Это еще недорого. Дальше, значит, у нас следующий класс, это двухместники наши, 250-300 тысяч евро. И открытый класс, где планер может вполне стоить полмиллиона. И вот тут мы приходим к такому вопросу. А стоит ли такое показывать, да? То есть, часто задают вопрос, Игорь, а зачем? Ну, никто из нас там, например, не сможет в Альпах летать на таком планере, потому что ты там нам показываешь Монте-Визу, мы никогда сюда не долетим. Так вот, друзья, я и показываю, потому что на канале под 60 тысяч зрителей, и самый яркий, наверное, похвалу, который я получал, это от водителя трактора d 160 который говорит, Игорь, а я вот... Раскладываю обед, включаю телефончик, ставлю твой ролик и смотрю, какое кайфово летать в Альпах. Мне так хорошо, я говорит, за эти полчаса так душой отдыхаю, что пошу дальше весь день. Да, увы, не у каждого есть возможности и э, ну вот, на таком планере да, летать очень сложно. Я бы тоже такой планер не купил, я купил его э, в сообществе с несколькими компаньонами, потому что один себе такой позволить не могу. Но! У меня есть планер, который стоит, да, там, 300 тысяч евро. Но при этом я на этих соревнованиях живу в автобусе. И место моего жительства. Опа! Вообще, какой кайф в таком месте проснуться. А Мой коллега лежит в палатке. Мы живем в кемпинге, не в гостинице даже. Мы смотримся на, на, на какими-то нищебродами рядышком. Это, правда, видите, тоже две палатки. то же самое, смотрите, вот. Если бы... Капитан оптимизм не добыл вторую палатку, было бы совсем стыдно. Здесь какие богатые у нас стулья теперь. Мы вчера купили в дикатлоне. Я езжу на старой машине, автобусе Т4 2000 года выпуска. И Привет. это позволяет мне купить планер. Ну, это и все, что я делал всю свою жизнь. И говорить о том, что Ну теперь это не надо показывать. Что ты тут показываешь, какой ты там такой, раз такой. Ну какой раз такой? Я в 12 лет начал работать. Я в 12 лет сделал кроличью ферму. Построил с дедушкой клетки, отдолжил у бабушки 50 рублей, съездил в город Кидайняй в Литве, привез у кошки пятерых кр... крольчих и двух королей. Они расплодились, я продавал молодняк, я заработал за год 700 рублей, тогда, когда мой папа там 220 зарабатывал в месяц. То есть купил себе все, что хотел для жизни. С этого начал и дальше, в принципе, работал всю жизнь. Жил в Москве, например, год в доме на колесах. Каширская шоссе, дом 59, корпус 2. Друзья, примерно такого габарита, такой же компоновки домик у меня был на колесах, Сверху были солнечные панели, стоял он по адресу Каширская, шоссе, дом 59, и там, в гаражах, и вот так вот я спокойненько в нем 2010 год ты и прожил весь. Все это позволило постепенно там не тратить ресурсы, их определенным образом вкладывать, сделать изобретения и купить планер то, о чем я мечтал. То есть да, я за свою жизнь смог заработать на это, можно ли обойтись без таких дорогущих покупок, чтобы летать на планере? Да, конечно, можно. В этом году я участвовал не только в, этом, в этих соревнованиях, участвую в чемпионате мира. Я участвовал в Балтийском кубке, который проходил в Литве и выиграл его. На планере стоимостью 2400 евро. Я поехал в Испанию. Купил там деревянный планер 1953 года выпуска. И все. И на нем прекрасно. Замечательным образом отлетал в соревнования. Там, в этом году я приведу его в порядок, у меня будет шикарный ретро планер деревянный, он служить может 100 лет. И он летает не менее, ну на таких, конечно, монстрах летать интересней но в целом удовольствие, близкое. То есть нельзя говорить, что полет на вот таком монстре будет там в 20 раз круче, сколько-то, да, да, в 20 раз круче, чем значит, полет на, на старичке за 2500. Вот вам разброс, наверное, ценный цифр то же самое наверное и по стоимости Соревнования уровня чемпионата мира дорогие здесь стартовый взнос один стоит около тысячи евро и дальше расходы какие собственно аренда своего планера то есть если бы я свой планер арендовал аренда бы такая стоила две евро в неделю мы летаем три недели семь половиной тысяч пришлось выложить плюс два стартовых взноса так как и по двухместный плюс жилье питание даже там если в кемпинге все равно какие-то деньги ты плачешь там евро 15 в день то есть такие соревнования вылетают там больше 10 тысяч евро поучаствовать на двоих в одиночном варианте дешевле такой планер вот такого класса, можно там за тысячу евро, наверное, за 800 найти. Вот я год назад Антону Минскому привозил из Швейцарии планер на его соревнования. Но ему тоже достаточно дорого получилось все это дело. Поэтому вот уровень чемпионата мира, чемпионата Европы это дорого. Надо понимать, чтобы в этом участвовать, нужно не только вот на такие соревнования зарабатывать, но насколько надо очень много летать, чтобы на них попасть. Чтобы пройти вот этот, вот этот отбор. Увидите, сколько здесь бортов стоит бесконечное количество. Так вот, чтобы попасть на такого уровня соревнований, нужно победить в национальных соревнованиях, иметь достаточно высокий рейтинг. И только тогда вас пустят уже непосредственно сюда. Опа, вот наша принцесса, на которой я сегодня буду летать. Сейчас мы на втором месте по результатам пяти дней. Я и мой капитан, оптимизм, друг занимаем в мире второе место. Ну, понятно, что все может измениться и изменится. Нам еще летать целую неделю, но в любом случае результат по пяти дням это достаточно достойный. В один из дней мы прилетели вторыми. В один из день третьими по скорости, но получили штраф, стали четвертыми. То есть рубимся вообще на этих соревнованиях. У Мне дико интересно, потому что это новый опыт это возможность полетать с лучшими пилотами в мира. Мне такую возможность подарило наличие планера, на который зарабатывал всю жизнь. И то, что Литовская Республика оплатила нам стартовые взносы. За что огромное спасибо. Вообще, в принципе, федерации национальная очень сильно поддерживают спортсменов. Например, ну, оплата взноса за соревнования – раз. Второе – поддерживают молодежь, делают дешевле. Например, опять же, в той же Франции, если вы вам до 25 лет, и вы хотите научиться летать на планере, то сколько бы ни стоило это обучение в клубе, вам компенсируют 70%. То есть, может молодой человек пойти и сказать, хочу учиться, папа, мама, дай, ну, или там, я пойду заработаю, помою планера, а это может быть, потому что развитая инфраструктура. вы можете приехать на аэродром, и вы, если вы хотите очень летать, вы можете мелких каких-то работ себе понабирать, и действительно реально заработать немножко денег и э, отучиться на эту лицензию. Так, собственно, многие делают, и потом, вот мои друзья Турели Шарлотт, есть ролик на канале, называется «Убийцы за штурвалом», как готовят летчиков и пилотов, допустим, в российских учебных заведениях, которые потом пассажиров возят, и как в Европе. Ну и, собственно, описана разница. Можете посмотреть, будет вам многое понятней. О чем это я? <laughs> О поддержке государствам. Мы можем сравнить цифры для начала. В Германии летает 60 тысяч человек. То есть самая сильная, одна сильнейшая команда немецкая. Ну, кстати, вчера не очень им повезло, мы их обогнали. На втором месте по количеству пилотов в мире это поляки, конечно, тоже очень много летает. Ну и так и дальше там уже французы, э, испанцы, ну, в общем-то весь мир. И в мире летает очень много народу. То есть вот, ну, если в Германии 60 тысяч человек 60 тысяч пилотов, то там в Польше это, по-моему, 20 тысяч, что ли. Ну, то есть много. В Литве даже там больше тысячи человек летает. Вы спросите, а сколько летает, например, в Российской Федерации, благодаря поддержке государства? Ну, если... Реально летает больше трехсот человек это, – это хорошо, но при этом очень много народу пришло в планеризм благодаря каналу «Мечта летать». То есть реально сейчас на Подмосковье есть аэродром моего друга, куда приходят пилоты летать, и он говорит, ну каждый третий там, приходит там, как... со словами, что… О, смотрел мечту летать, замечтал и хочу летать. Это очень хорошо, потому что действительно, даже не в том дело, что нужно кого-то догонять, перегонять, а то, что такой красивый, прекрасный спорт должен быть развит и должна быть какая-то поддержка от государства, чтобы это было доступно. И давайте теперь, собственно, вернемся к ценам и доступности. Вот сейчас можно прийти в Подмосковье на аэродром моего друга и... За 280 тысяч, там 250-280, пройти первый год обучения. Что такое первый год? Вы учитесь взлетать, приземляться, делаете, штопора пора, вылетаете самостоятельно. То есть это где-то 18-19 часов. Вполне такой интересный курс, но надо понимать, это 18-19 часов, и это еще не лицензия. Дальше, чтобы получить лицензию, ну там в данном случае дусав вы должны отлетать второй год, научиться парить, выполнить большое количество посадок на площадке. И только после этого вы сможете получить лицензию. Ну, которая в данном случае в Российской Федерации действует в любом клубе ДУСАФ. Но в Европе она не признается, потому что это ну, такая система. это Что такое ДУСАФ? Это общественная организация. Лицензия, выданная общественной организации, не считается. Поэтому... Э даже если вы потратите это там в сумме 1400, наверное, на обучение, реальное, после которого вы сможете летать, не после которого вас посадят в бланик, вы затянут на самолете, вы не умеете ничего, не парите на площадку, приземляться, поболтаетесь в районе аэродрома и все. А реально попытайтесь сами слетать на маршрут. Вот такое обучение будет стоить 1400. И э, вариант получить нормальную лицензию есть только один. Есть, э, например, частный инструктор Владимир Новосибирский Новосибирске, у которого есть право выдавать лицензии государственного образца. Это единственный человек в России, который может такую выделить лицензию. Больше ни одного, потому что ни одного э, авиационного учебного центра не осталось. То есть все. То есть у вас есть единственный вариант получить государственную лицензию и там летать с этой лицензией во всех клубах. Из плюсов могу сказать, что клубы прекрасные эти лицензии признают один э, другого И этого, если вы планируете летать внутри, например, России, это вас никак не ограничивает Но если вы планируете летать э, во всем мире, то вам придется пройти обучение где-нибудь уже за, за границей Эти деньги не то что они будут потрачены впустую, потому что вы летать научитесь Но, скажем так, не так чтобы сильно эффективно э, Звучали цифры... От моих коллег, что можно научиться за 180, 200, 250 тысяч рублей летать. Научиться нельзя. Вы сможете пройти программу первого года. Вы при этом еще не будете уметь парить. Вы будете только уметь взлетать, приземляться. Ну и какая-то идея, как вообще парят. Но чтобы научиться реально парить, приземляться на площадке, вам нужен второй год. И про это почему-то все забывают и, и так скромно умалчивают. А сколько стоит научиться летать? А вот столько. Ну это же вранье, по сути, получается. Популизм. Теперь что? Ну, цены в разных клубах разнятся, то есть где-то могут учить дешевле. Почему это дешевле получается? Ну, потому что, например, есть клуб, которому со времен Советского Союза, например, достались планера. Ну, так получилось. Был Советский Союз, нет, клуб же остался. И в этом случае, если не, ну, не, не особо париться о том, что через 10, 20, 30 лет эти планера умрут, и нужно будет покупать новые, можно спокойно за небольшие деньги летать, поддерживая состояние этих планеров, и как бы так, ну и на наш век хватит, а дальше трава не расти. Вот это, я считаю, и вот, при там звучит цифра, там можно взять в аренду планер за 1000 рублей в день. Как? Как? Каким образом? Если официальная свидетель СЛГ, это техосмотр ежегодный планиров, стоит в России около 100 тысяч рублей. Вот как можно получить, при этом, планер за тысячу рублей в день? Это будет планер, который СЛГ не прошел, который не проверяли, на котором сэкономили. Соответственно, это будет некоторое уже вранье, или нарушение законов Российской Федерации. Поэтому рассказы про то, что летать за тысячу рублей, это рассказы про то, что где-то нарушают законы и летают поэтому по тысяче рублей. Призываю нарушать закон или нет, да мне как-то все равно. Просто вопрос, что если уж рассказывать о том, как должно быть, надо рассказывать честно. Тут мы плавно пришли к вопросу, а из чего состоит, собственно, вот эта цена, почему же в конце концов те пресловутые там 280 тысяч. А дело в том, что помимо того, что планер стоит денег и нужно восстанавливать ресурс, нужно покупать новые планера. Например, мой друг в Подмосковье купил сейчас пилотажный планер, бланник, на котором реально они крутят настоящие штопора, чего на других бланиках делать нельзя. Почему нельзя это делать на других бланниках? Потому что бланников разрушается лонжерон. В Европе бланники запрещены до определенного ремонта. Я подключил банк камере, потому что хочу еще с полета немножко поснимать вам сегодня. Остановился я на бланниках. Итак, почему бланники запрещены в Европе? Потому что разрушается лонжерон, потому что не совсем удачная конструкция, при которой развивается в лонжероне усталостные трещины, и вы можете потерять крыло в полете. Есть ремонт, он стоит около 8000 евро, подразумевается разборка лонжерона и укрепление его специальными пластинами. Делается это на заводе по установленной процедуре, В любой плане планер может быть восстановлен, отремонтирован. То есть это металлический планер, который позволяет эту процедуру делать. В России летают планера, которые не, не прошли этого ремонта. И почему это так получается? Ну, потому что просто дорого, во-первых. Во-вторых, ну, такое отношение, что типа... Вся эта процедура, это заговор, там, что придумали, чтобы не летали бланики дешевые, там ля ля то поля. у нас бланики хорошие, никогда не развалится, Ну, скорее всего, никогда и не развалится, потому что вероятность этого действительно невысока. Ну, трещина будет и будет, она может быть жить много лет, но потом когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь сделает не так или еще что-нибудь. И жизнь человеческая, она, в принципе, бесценна. Поэтому тут как русская рулетка, то есть вы знаете, что планера бланики, которые работают, они все проверенные. Большинство. Есть э, несколько вланников в клубе подмосковном моего друга, которые прошли ремонт, на которых даже штопора крутят. Это все абсолютно нормально. И он стремится к тому, чтобы со временем э, привести все планера э, к такому состоянию. Это абсолютно грамотный, долгосрочный проход, по, по, подход человека, который планирует э, сделать не клубно, не доносить то, что досталось от Советского Союза, а сделать что-то крепкое, которое будет работать многие годы. И вот при таком подходе, друзья, планер не может стоить тысячу рублей э, в день за аренду, потому что, если мы говорим о легальности, повторю, что это тысяч, 100 тысяч э, СЛГ, потом это транспортный налог на самолет 75 и там, 100 с чем-то тысяч э, СЛГ на самолет. То есть это цена легальности, это цена делать все правильно. Ну, я бы из этого всего, наверное, считал, что абсолютно неправомерен транспортный налог, чем бы государство могло помочь? Выкинуть эту херню. И дальше вместо тупого СЛГ в виде бумажек, пачки и никакого толку, сделать действительно нормальный техосмотр, который позволит проверить техническое состояние летательного аппарата, а не бумажки. И тогда это было бы, наверное, немножко как бы, доступнее. Реальная цена аренды планеров, которая известна мне, ну, например, тот же бланник в подмосковом клубе стоит от 2 до половиной тысяч рублей в час после трех часов бесплатно. То есть вы можете посчитать, что двухместный планер вам достанется за половиной тысяч рублей за летный день, когда при определенном вашем налете сможете взять друга и разделить с ним расходы. Это в двухместном планере очень серьезно. А возможность взять планер на целый день за 2000 рублей представляется мне исчезающее. Это будет, повторю, планер не э, с СЛГ, это будет, опять же, что-то такое, что досталось от Советского Союза или как-нибудь там, где-то там какой-нибудь янтарь, который там донашивает. Ну, какие есть такие янтари, например, в роле такие есть. Я летал на любимом планере 84, янтарь Стандарт. Выиграл даже на нем какие-то упражнения и соревнования там. На Кубке был, врачей, вторым. На чемпионате тоже второе или третье место занимал. Планер, конечно, был в ужасном состоянии. То есть его я как мог приводил в порядок, там наверное, полировал и так далее. Но до меня какие-то идиоты взяли его шестидесятой шкуркой. Слышали, что шкуркой планера шкурят, а их шкуркой тысячной шкурит. А какая-то бледина отшкурила 60 шестидесяткой. И он весь был в бороздах. Я смотрел на этот планер, плакал, я заливал воском эти рваные раны. Полировал, он у меня нормально летал, позволял даже соревнования выигрывать. Так. Но! но это я ухаживал за планером, который за миной закрепили. А до него, до этого летал еще один человек. И, и после меня летал, и там надел кучу всяких гадостей. В конце концов, у планера там даже, даже говорить не буду. То есть, это, во-первых, в принципе, достаточно опасный процесс, то что у меня отвалился стабилизатор был такой случай. То есть, передо мной человек собрал планер, законтрил законтрил неправильно, штырь за, за, поставил неправильно, и у меня. В воздухе, ну не в воздухе, на посадке после касания земли отвалился стабилизатор. То есть принимайте на себя все эти риски, если вы считаете, что можно летать за 200 тысяч рублей там, в день. День, когда летать можно 5 часов, вообще хорошо летать, но таких дней э, в Альпах, ну это не в неделю. А в средней полосе России это, наверное, 2-3 дня в неделю. И не факт, что когда захотите летать вы, планер будет свободен. Потому что при определенном количестве людей, таких э, желающих становится несколько больше. Это проблема в европейских клубах, что вы приезжаете на поле, на полеты. И вот день, когда, когда день хороший, летят, естественно, хотят все. Ну, как ни крути. День классный, хочется летать. Ну, все и берут планер в аренду. И поэтому планер просто может не достаться. Это является еще одним ограничивающим фактором. Э, к существующему процессу. Поэтому прежде чем идти учиться летать, вам нужно просто осознать, каким образом вы будете применять полученные знания, в каком клубе вы можете летать, вы можете пойти найти клуб. Вполне возможно, что так получится, что у вас все будет ну, дешевле, удачнее, вот именно так, как вам обещали за там 180 тысяч рублей обучения и даже там за 2000 рублей аренда планера там и 3000 подъем и все и вот вам счастье на целый день возможно я не спорю но я просто хочу чтобы вы сталкивались с другой гранью реальности сколько стоит обучение в европе если уж на то пошло можно здесь научиться летать тысячи за полторы евро если пойти в клуб там есть определенное количество работ, которые нужно непосредственно выполнить. Часы эти отрабатываются в основном зимой. Э -э их можно не отрабатывать, за них можно заплатить, там, ну, например, 5-10 евро час, а нужно отработать 100 часов. Вы делаете взнос, и в этом случае получается, что вы вроде как э заплатили денег и не работали, но сэкономили свое время, которое в вашем случае может стоить дороже намного. Но вот это обучение э -э в стиле 1500, клубное, оно достаточно медленное. На чем оно основано? Оно основано на том, что работают... Э инструктора такие же клубные общественные, что инструктор тратит свое время, он не летает по маршруту на красивом планере, он просто тратит время на то, чтобы научить летать вас в силу своего альтруизма, он не получает за это зарплату. И такая работа получается, ну, когда, инструк... когда инструктор может, какой-то нет, там, опять же, во многих клубах в этом случае обучение только по выходных. И само обучение сильно растягивается, потому что частый случай, 7 человек летают часто очень на лебедке, это способ подешевить вот эти цифры, там, полторы тысячи за обучение, они, естественно, когда работает лебедка, когда сам подъем стоит 80, 10 евро, а не 30, как за самолетом. Поэтому э, обучение получается относительно медленным. То есть я знаю людей, которые приходят в клуб и летают так, что в конце концов это растягивается на год до первого самостоятельного, а то и больше. И э, вы летаете, потом какое-то время не летаете, потом у вас там перерыв, потом погоды не было, потом вы слетали, но мало, потом вы все забыли. Это некоторая проблема, но так делать можно, если вы настоящий или что, или фанат и э, готовы тратить все выходные. В данном случае нужно приехать в 8 часов утра или в 9 часов утра и провести на аэродроме до вечера, потому что это действительно клубный э, вариант э, деятельности. То есть вы должны, состояв в клубе, делать всю эту работу, как любой другой член клуба. То есть нельзя предсказать, а я хочу приехать к двум часам, отлетать там свои там, 15 кругов и все. Это можно, но в другом, ну тогда клуб немножко другого типа. И тогда обучение может стоить уже, ну не может, а оно и стоит там от 4 до 6 тысяч евро. Вот это вот более реальные цифры, которые есть в Европе. В той же Франции это нужно отлетать около, нужно минимальное количество в 15 часов отлетать. Сейчас мы, по-моему, даже увеличили до 25. Ну реально это 25, то есть вы отлетываете часы, сдаете экзамен, и можете сначала летать там в районе аэродрома, потом уже дальше какие-то по маршрутам, потом э -э -э -э лицензию могут расширить то есть она сейчас как бы в два этапа идет то есть сначала какое-то совсем базовое обучение, а потом следующий этап немножко больше это уже ну, вот это расширение до кросс кантри когда можно брать клубный планер и летать действительно далеко э -э вот такие цифры и это не, не значит, что планерный спорт недоступен, он доступен, потому что можно э полторы тысячи за год заработать и, опять же, вкладывая свое время, получить результат, научиться летать на платье. Но вы должны реально отдавать себе отчет, что, что, сколько это стоит. А, что будет дальше? Ну, дальше вы, например, решаете, что вы летаете в клубе, берете пладер в аренду за какие-то деньги и... Вот эти вот это расходы времени достаточно большие, вы должны понять, что вы постоянно будете расходовать время, будете приезжать, какая-то погода будет, потом какой-то погоды не будет. И чтобы хорошо летать на планере, нужно расходовать много времени, летать много, то есть 50 часов в год это тот минимум, который составляет ну, безопасную составляющую, то есть вы тогда действительно можете летать. Если же вы будете летать, там, не знаю, 5-10 часов в год, то, поверьте мне, это будет просто реально небезопасный спорт. Это будет ничем не безопаснее. там, многие говорят, вот, парапланы это плохо, они там складываются. Слушайте, ну, складываются эти парапланы, ну, ну, и раскладываются. То есть в мире это максимально популярная ниша. И если могу сказать честно, что полеты на параплане в пределах, если сможете летать 40 часов на параплане, а вы так сможете летать, если будете активно ездить на горке и так далее, то есть, но и... 5-6 часов на планере, на планере будет летать опасней. Именно потому, что вы можете этот планер разбить, сделав ошибку именно из-за этого небольшого налета. Чтобы пролетать 5-6 часов в месяц, вот вам сказали, что можно подняться в воздух, провисеть 5 часов. Можно, если вы умеете. То есть для этого долгий путь, и вам нужно в себя инвестировать, в собственное обучение. ну минимум там 1400 рублей. Вот закачав 400 тысяч, вы, возможно, сможете потратить... Как вам обещали, 2000 на взлет. дам <смех> на аренду планер на целый день. И 3000 на взлет. И да, может быть, полетаете 5 часов, возможно. Но этого мало. Чтобы получать от этого удовольствие, нужно летать много все-таки. То есть, вот просто разочек катнуться. Классно, конечно. Но здесь планер дает возможность... Ну, почувствовать вот это слияние с небом, почувствовать вот это вот э, его... Это штука с потрясающими возможностями. Но ну, вы понимаете, да, что чтобы возможностями пользоваться, нужно уметь это делать. И этот путь вот, очень длинный. То есть вот проблема планеризма основная в том, что это не просто пришел, полетел и все сразу и быстро. Это очень долго и нудно. И... Ну, не нудно, в смысле весело, но э, нужно приложить много усилий к этому. Тогда вы получите от планеризма отдачу и удовольствие. Поэтому, прежде чем я никого ни в коем случае не отговариваю, я просто говорю, что это не так просто, как многие рисуют. Э, в, в своем первом ролике «Сколько научиться летать на планере» я э, мотивировал тем, что говорил, ну, так сделайте что-нибудь когда-нибудь. То есть я вот сам мечтал многие дол долгие годы о полетах на планере, но ничего для этого не сделал. Турбопроб он тянет планер кстати с интенсивностью в 6 метров в секунду дает для планера но но он и жрет извиняюсь 200 литров в час а, как как да. конец полосы у нас 100 метров да, вот это вот я понимаю взлет Друзья, видите, как... Да, слушай, даже уши заложило, реально. Продуваюсь. Ну, Смотрите, я вам не врал, особенно. 6 Шесть... метров в секунду шмелик давит. Если мы уж заговорили, друзья, о буксировке, вот один из самых лучших самолетов для буксировки. Называется он Робин. Вот этот самолетик тащит не хуже Вильги. Хорошая скороподъемность, он четырехместный, там двигатели Лайкоминг. Межремонтный ресурс двигателя у Лайкоминга – две часов. популярные в Восточной Европе самолетик «Вильга», вот «Вильга» в основном эксплуатируют в Литве и в России, это можно назвать такой «Вильговой иглой», то есть они уже остались достали Советского Союза, самолет прожорливый, живет хорошо отрегулированный 60 литров в час, плохо отрегулированный 100. То есть и это авиационный бензин, лель. то есть, ну как бы, конечно, его можно бодряжить там с автомобилем, еще что-то, вы сами, сами понимаете, чем это может кончиться. И в этом случае ресурс мотора 500 часов, то есть каждые 500 часов такой двигатель достаточно дорогостоящий ремонт будет иметь. Это, конечно, вообще монстр, я уже сказал, да, 6 метров в секунду, 200 литров в час, но... Он и тянет 6 метров в секунду, то есть он в два раза быстрее поднимает воздух. Поэтому ну, такие самолеты востребованы на соревнованиях, в клубах, конечно, такой не эксплуатируют. Очень уже и, к сожалению, ресурс идет в основном, именно запуск турбины, он тоже пишется. И тут не только моточасы на работу этим самолетом, но определенное количество э, пусков турбин. Вот это такой же шмелик, только с двигателем уже поршневым. Тянет он отвратительно, то есть вот эта машина нас тянула несколько дней назад метр в секунду и жрет, наверное, как танк. Ну, вот это неудачный буксировщик. Как вы видите, на гриде все шуршит. Один за одним самолетики поднимают небо планера. А, вот это тоже приличная составляющая, как в обучении, так и собственно, в полетах стоимость буксировки. Понятно, что чем меньше самолет жрет, тем ä, дешевле будут полеты. Но понятно, что еще есть стоимость самого самолета. Чем меньше стоимость самолета, тем э, дешевле буксировка. И теоретически там бесплатно доставшаяся Вильга может быть э, делать полеты дешевыми. Но она теряет ресурс, э, ее надо ремонтировать, к ней реально должен быть прикован техник. То есть Вильга капризный самолет, радиальный двигатель. Я помню, в свое время чумазовая техника на аэродроме Шевлина который практически цепью был прикован к двум вильгам и постоянно их чинил. И все мои полеты часто заканчивались... Неуд... Некоторые мои полеты часто заканчивались неудачей из-за того, что самолет не готов. То есть ты приехал с утра, мечтаешь полетать, бац, вильга сломалась. Вторая, не готова, надо два часа чинить. И вот так вот каждый день. В конце концов я купил самовзлетный планер и забыл про все эти проблемы. Вот это самолетик Пони, У него тоже достаточно экономичный двигатель, он достаточно... Ну, относительно мощный, часто используется для буксировки. Сам самолетик с заметьте, что он одноместный, но мощность у него достаточная, потому что ну, летает с ä, заполненными баками для химии, и сейчас посмотрите, как он бодренько поднимет этот планер. В мире идет постепенный переход от э, мощных самолетов э, малоэкономичных к более экономичным, например, Uh, у моего друга Томаса есть замечательный буксировщик на базе динамика с турбированным двигателем Rotex, и Он затягивает uh, очень быстро, и, там, может поднять достаточно быстро пилотажный планер Fox на большую высоту, для чего он и делался. Uh, одноместный планера прекрасно тянет обычный динамик. Uh, даже, собственно, он их двухместный тянет. Ну, нужен, конечно, аэродромчик чуть, -чуть подлиннее. И сама не столь высока. Но зато он жрет там 18 литров в час. А плюс, из чего состоят расходы на все эти полеты? Аэродром, аэродром. Ну, здесь никто его не охраняет. Хотя аэродром, кстати, обнесен изгородью. Ну, мне кажется, в основном это животных. Ой, смели. А так вообще в России положено, чтобы аэродром был... Сейчас там какой-то новый ФАП вышел или что там я уж не знаю, что должны быть там чуть ли не камеры по периметру, проволока колючая, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И охраняться, естественно, и все это расходы. то есть Представляете, вот аэродром, там должен сидеть сторож. Сторожу надо платить зарплату. Ну, вот, словом, аэродром, на котором я летаю во Франции, он не охраняемый. И есть соседний бесплатный аэродром, который не то, что не охраняем, он вообще бесплатный. То есть там, если что-то и нужно сделать, то непосредственно все эти расходы на себя государство берет довольно часто применяется режим совмещения то есть на многих самолетах которые просто куплены там не знаю полетать семьей в частном порядке что-то поделать стоит замок оцепки вот еще раз повторю робин наш знаменитый буксировщик они очень популярны во франции он деревянный все этого самолетика деревянное крыло и он для пути вот кстати в Тушкин. Антон снимал свое путешествие авиа по Франции. Как раз на вот этом самолетике они летали. Как тянет шмелек. Жих. И все, и уже в воздухе, все. Ну и теперь сравним, как тянет робин. Зачем тормоза воздушные выпускает? Чтобы эффективность центроплана стала ниже и легче элеронами планер управлялся, потому что боковой ветер. Сейчас планер пытается крыло постоянно уронить. Плюс это все сейчас с водой летит. Видите, скачет скачет, скачет, скачет, скачет, скачет, скачет, скачет дольше. Ну вот, собственно, сейчас оторвется. О, оторвался, пошли в набор. А сейчас попутный ветер и жарко. То есть ветер немножко в спину. Поэтому дистанция пробега больше, чем обычно. Еще одна проблема, которая возникает с буксировщиками, в том, что этот буксировщик дорога ложка к набеду. Например, существует, есть классный день там на аэродроме, а у вас просто нет... Ну, нет желающих полетать, то есть там один-два планериста, и в этом случае нужно летчику приехать откуда-то, потратить денег на подъезд, доезд, сесть в этот самолет, прогреть его, подготовить. И все это вроде двух ваших полетов, ну, обычно так никто не делает. Это еще одна некая такая составляющая в копилку сложностей. Э полетов на планере. То есть это достаточно коллективный процесс, должно собраться много народу, чтобы полетать. Или, допустим, как в Литве организовано. Там есть на аэродроме Полукня э, летная школа, которая учит летать на ультралайтах. На каждом самолетике, который работает в этой школе, стоит замок цепки э, для планеров. И подцепили тротик, бац, дернули. Когда я учился летать на ультралайте, летал я на Бристоле, э, то, собственно, как раз Перерывы на <смех> отдых был, когда мой инструктор говорил, пойду сейчас планировочек затяну, там кто-то просится. Вот так да, но это должен быть такой аэродром. Можно ли каким-то образом удешевить полеты, исключить вот эту вот дорогостоящую буксировку из процесса? Можно, применяя лебедку. Лебедок довольно много в Европе. Достаточно мощных, то есть лебедка с километра, хорошая лебедка с километра высоты дистанции может поднять где-то на 400-500 метров, с 1200 она может вполне уже поднять на 600-650 метров, которых вполне достаточно, чтобы выпадить на аэродром. И сама буксировка, ну сама затяжка получается, ну там, ну там от 8 до 12 евро такая штука стоит. Это реально недорого и очень активно применяется на обучение. Знаменитая цесна! В свое время, друзья, я сделал лебедку для буксировки планиров, это был монстр с дизелем Deutz, 260 лошадиных сил мощностью, гидравлическая лебедка, стоимость ее была себе, стоимость 80 тысяч евро, я планировал делать летную школу, но в 2014 году по ряду причин и разногласий я зак закрыл этот проект, ну и собственно продал активы и уехал. А лебедка сейчас есть, но правда мне никто, никто не летает. Сейчас мы планируем э, сделать новую версию, только уже электрическую. И она избавит нас от проблемы с персоналом, потому что электрическая лебедка сможет работать дистанционно. Парапланерная версия такой лебедки уже работает. Э, и она работает с приложением на телефоне. Но сейчас есть уже радиоручка. И недалек тот день, когда на одном конце поля будет стоять электрическая лебедка, пилот сможет сесть в такой планер нажать на кнопочку и взлететь. А лебедка же сама смотает трос, вернет его на землю. И следующий пилот сможет тоже взлететь. То есть это будет две лебедки. Мощная лебедка в конце поля и маленькая вспомогательная лебедка на старте. Я надеюсь, что мы это испытаем этой осенью. Заряжаться это все будет от солнечного света, поэтому условно условно буксировка будет бесплатная. Ну, конечно, есть ресурс батареи, ресурс троса и так далее и тому подобное, но это существенное удешевление и упрощение процесса полетов, то есть вам не нужно вот таких монстров гонять, нанимать пилота, которых на них летает, и снимается ряд проблем. Как вы видите, скорость взлетов, один взлет примерно в 30-40 секунд, на двух барабанной лебедке с двумя системами возврата троса вполне допустима такая же скорость. То есть так же, потому что сама затяжка коротко длится. Вот буксировка длится сейчас, самолет будет тянуть планер где-то минут 5, наверное. А лебедка закидывает его за 40 секунд на 600 метров те же. Забыл добавить к стоимости затрат на полеты стоимость аренды земли или аренды, или налогов на эту землю. Допустим, у нас аэродром частная территория и хозяин аэродрома. Берет какую-то сумму с пилотов за год, то есть вот взнос, который мы платим в клуб, это больш... большая их часть, это, собственно, за то, что мы арендуем землю, а хозяин земли обязуется держать поле в хорошем, хорошем состоянии, косит травку и так далее и тому подобное. И платит, соответственно, какие-то налоги, которые положены. Но они небольшие в данном случае. Э -э -э -э Бывает парадоксальная ситуация, когда... Чтобы вести деятельность на аэродроме, необходимо перевести земли, землю, землю там, допустим, которое, ну, денег, ну, не безумных, с, допустим, которая которое требует каких-то денег, но не каких-то безумных, в земле транспорта, как аэродром. И тогда у меня знакомый есть на аэродроме Кудинова. Тогда это стоит адских денег, потому что ты за земли транспорта платишь уже совершенно другие деньги. И вот эти налоги способны похоронить любое начинание. Ой, много нюансов, много. Поэтому, когда говорят, что это вообще все халява, там, планерный спорт, там, это дешево и легко, мучает меня все-таки сомнения некоторые. Но будем надеяться, что ситуация будет улучшаться и в конце концов будет действительно чуть дешевле, чуть легче. Мы в этом постараемся помочь. Когда говорят, что летать на планере очень дешево, часто упоминают, что ресурс у планера около 12 тысяч часов. Ну, действительно, вот. Планера, у которых ресурс 12 тысяч часов, и они его будут вылетывать там в долгие-долгие годы. Вот мой, собственно, планер стоит, у которого тоже 12 тысяч часов, но около 2 тысяч часов уже вылетано, потому что летаю достаточно часто. Но, чтобы эксплуатировать планер, нужно не только вылетывать этот ресурс, просто считая, что вот теперь 12 часов и все, а ремонтировать этот планер, делать технические проверки. Например, каждые 3 тысячи часов необходима проверка. Что эта проверка подразумевает? Разбираются все узлы, залазит инспектор во все щели, выполняется замена всевозможных элементов и и тогда планер продлевают еще на 3000 часов. И так это происходит до 12000 часов, потом, в принципе, можно продолжать, но проверки становятся уже более дорогими через каждые 1000 часов. Вот скол, вы наблюдаете, это же за шмеликом я взлетал, и, соответственно, камень попал и сбил лакокрасочное покрытие, причем до кромки крыла. Это обидно, потому что вот это вот уже нужно ремонтировать, приеду, буду что-то придумывать. Но таких скольчиков достаточно много. Вот, например, еще один скольчик, благокрасочная пробита. Вот это все надо заливать гелькоутом и э, ремонтировать, поддерживая в каком-то состоянии. И вот этому планеру сейчас 5 лет. Лет через 5, то есть раз в 10 лет, нужно выполнять ремонт замену. Сколько? Посмотрите, сколько у нас пылище сегодня. Надо сейчас будет протереть планер полностью. Перекрашивать планер. Эта процедура стоит от 15 до 25 тысяч евро. Ну и без нее, собственно, планер придет в отвратительное состояние. То есть, чтобы он отработал свои 40 лет, за ним нужно ухаживать и ухаживать серьезно. Когда говорят, а я там планер купил там, за миллион рублей и еще буду там, на нем 10 тысяч часов летать, ничего не тратя, ну это ерунда полная, потому что его придется все-таки ремонтировать. И, опять же, не все планера, допустим, планер... Литовский лаг. Он не летает 12 тысяч часов. У него 600 часов назначенный ресурс. Потом его до тысячи, по-моему, продлевали в Новосибирске, и никто не знает, сколько этот планер полетает еще. Были разрушения ленджерона на этом планере, это сама заря технологий, только начинали делать в Литве, ну то есть сделали, но никто этого еще ресурса не знал, сколько же он будет бегать. Сейчас технология отработана, и сейчас спокойно, вот на такие планера 12 часов, 1000 часов, на планер, например, sk 21 b производства шляхера, 18 тысяч часов ресурса дается, это много. Но, как вы понимаете, если сложить стоимость планера стоимость его ремонтов, стоимость его страховки и разделить это на стоимость его полетов, вот на этот планер я такой считал цифру получается 44 евро в час это все без себестоимость полетов. Так-то, вот так-то. Более дешевая версия с полетами возникает просто на фоне того, что есть много планиров, которые там выпущены 40 лет назад. Действительно, они находятся в нормальном техническом состоянии. По ряду причин они продаются относительно дешево. То есть, как я вам говорил, от 5 до 15 тысяч евро можно купить вполне нормальный, в прекрасном состоянии планер клубного класса, который действительно будет очень долго вас радовать и летать. И это некая ниша. Планера служат долго, их становится все больше и больше, а пилотов, которые хотят на них летать, к сожалению, в мире становится все меньше и меньше. Ну, поэтому вот мы имеем нишу недорогого оборудования, на котором можно вполне достойно летать. Мы, кстати, доехали до открытого класса. Вот они, типа по полмиллиона евро планера. Видите, какие длиннющие крылья. Вот на таком агрегате длиннющем летают ну, наверное, самые монстры. То есть на нем очень сложно летать. Просто еще потому, что э, такой планер специфически управляется, легко срывается в штопор. Ну, то есть, когда он вращается в спирале, внутреннее крыло летит уже значительно медленнее, чем внешнее. Вот это нужно учитывать. О, опять тоже длинный такой. Вот, да, вот эта вот штука вполне себе может стоить космических денег. А это пилоты, которые на них летают. Это же уму непостижимо. Вот такая вот штуковина. Друзья, они получают удовольствие тем, что они могут это делать. Делать такое, что многие другие люди не могут. То есть, это грань умения. Действительно, это вот, ну, как, этот планер еще больше расширяет границу возможностей. То есть на них скорости полета, там, когда у нас там, в районе 123 было, а так, так что под 160 на таком планере. Это средняя скорость по маршруту. Поэтому, если человек может, если он стремится, если он пытается достичь там своего светлого будущего то он в конце концов может добиться купить такой планер то есть тут вопрос желания и задачи. если вы ставите себе задачу желание и идете к этому не просто сидите на попе ровно говорить когда мне как это когда мне царевну подгонят я хочу на ней жениться стать там королевичами у меня все будет ну нет, так так не бывает то есть так так не бывает и так, такие видео, как, как вот это, оно, оно не, не, не демотиватор. То есть я просто отвечаю на, наверное... Популист, популистический вариант сказать, что планеризм это настолько доступно, что вы даже не представляете, насколько. Это все-таки Это доступно наверное, в режиме приехать на аэродром, покататься, там попробовать, научиться летать, налетать. Да, научиться даже летать и забудь про это. Ну, потому что потом вы столкнетесь с проблемами, которые вам летать много не позволят. Я против такого. Я считаю, что если этим заниматься, нужно уже непосредственно этим заниматься. У меня, кстати, достаточно много людей э, приезжает полетать, на планере попробовать, что это такое в горах. И потом понимают, что. Да, наверное, ну и при этом они летают на равнине. И у них идея, что сейчас я быстренько полетаю капельку и научусь летать в горах. Они видят, что да, они могут полетать в горах, да, они могут полетать вокруг аэродрома, много чем могут. Но при этом э, нагрузка, вот у меня даже знакомый продал планер. То есть купил, посмотрел, потом продал. И сейчас говорит, я лучше приеду раз в год, э, погоняю с инструктором, по альпам, который все покажет и красивые места. Да, повышу свою квалификацию, но, например, я там не готов, летая раз в год в горах, рисковать тем, что я вот многого не знаю и куда-то лезу. Такая точка зрения существует, правильная она или нет, не знаю. Мне интересно летать с друзьями, и я, собственно, с ними и летаю. И мне... Нравится передавать им знания. Я дико рад, когда они все-таки находятся и смелость летать в горах. У меня есть несколько человек, кто на своих планерах летает. На хвосте мы гоняем по альпам. То есть, естественно, я их страхую как могу. Естественно, вы всегда долете до какого-то аэродрома. То есть это услуги гида, когда летит гид и показывает там, и страхует от изменений погоды. Потому что в данном случае знания у меня намного больше о этих Альпах, об этих горах, чем. Ну и статистики накоплены очень много. Заканчивают поднимать 18-метровый класс следующим поднимать будут нас, поэтому я э, буду готовиться к подъемам, усаживаться в планер, чтобы вновь подняться в небо и соревноваться с лучшими пилотами мира. А, вам же в конце скажу так, что мечты сбываются. Вот посмотрите, я обычный человек, сын обычных родителей, там папа рабочий, мама инженер, и я смог вполне себе сделать так, что моя мечта сбылась, я летаю. И я Моя идея подтянуть вас, то есть попробуйте идти вперед, попробуйте подтянуться до вот уровня и вообще ну, нужно не, не оправдывать, что у нас ни у кого нет денег, так все плохо. И вот нужно так, чтобы на планере было летать можно за пять вместе э, в месяц. Ну не будет такого, друзья. Ну не такое это вот фигня полная, это лажа. А реальность такова, что вам, если вы хотите на такой летать красивой птице, нужно или покупать планер э, деревянный, восстанавливать его, летать, такое вполне возможно, или строить планер, тогда да, это будет дешево. А может быть, кому-то просто, не знаю, поменять, э, взять дополнительную работу, стать программистом, как у меня много летает программистов. Что-то сделать такое в жизни, что позволит вам подтянуть ваши ресурсы до возможности летать на таких планерах, и тогда это будет честно, наверное. То есть не на таких, я повторю, что можно планер клубного класса купить за 5000 евро, летать на почти таких же соревнованиях, только там чемпионат Европы, чемпионат мира тоже в клубном классе проводятся. Если вы будете достаточными зланиями и умениями обладать, вы можете поехать на такие соревнования. Но подготовка к этому, весь этот путь, он достаточно дорогой. И нужно осознавать и ставить правильные разумные цели, что э, если вы... Эгегей. Да. <серкзывает> Надо задание оббивать. Я очень много видел ситуации, когда человек вот, приходит, там, например, на тот же параплан. И потом получается так, что он там купился какой-нибудь парапланчик, древний-древний, там, там, который там еле уже рассыпается. Но он научился немножко на нем полетывать. И потом видит, что вот этот весь огромный красивый мир, он далеко, он не может поехать туда, не может поехать туда, не может поехать. Он говорит, ну зачем же вы меня вот подсадили на этот наркотик, а теперь я что могу, вот со своей горки домашней прыгать. Ну и от этого он счастье получает. Он говорит, да, спасибо, ну а как же мне? Ну а как же, ну в данном случае просто работать лучше. То есть работать лучше или... Делать так, чтобы, не знаю, в стране были бесплатные аэродромы. Там, ну, во Франции же есть, вот рядом с нами один аэродром платный. На нашем аэродроме я плачу около 800 евро в год. Но в этим 700 евро в год входит все. Парковка, стоянка, там все. Ну, он неохраняемый, но там, правда, и нечего охранять. А рядом с нами есть аэродром, на котором, например, который совершенно бесплатный. То есть можно на него приехать, поставить планер, летать, подниматься с него. Его ничего не стоит. Это определенный подход государства, потому что она считает, что э, занятие спортом, развитие спорта, развитие всего этого поднимает немножко ну, и общий уровень людей, и экономику, и знания. То есть вы, начиная летать на планере, подтягиваете, например, знания по метеорологии, начинаете там пытаться изучить язык какой-то, еще что-то. То есть это в целом все очень хорошо, это делает людей вокруг умнее. Но вопрос, надо ли это кому-то. Вот когда это надо, это хорошо. Вот я в том месте, где, наверное... Людям, <смех> те люди э, с тех стран, которые считают, что нужно, чтобы их э, команды соревновались на чемпионате мира, их э, пилотов, э, не только парапланеров, парапланов, всего остального, становилось больше, уровень жизни людей возрастал и вот чтобы на, на планерах вообще могли реально же летают от студентов до пенсионеров то есть вот немецкий пенсионер кстати пенсионеров много немецкий пенсионер вполне себе на пенсию может позволить прекрасно летать на таких птицах так вот <coughs> и на мой взгляд это то к чему нужно стремиться а не к тому чтобы там как можно сделать дешевле нужно сделать чтобы это стоило нормально чтобы была достойная оплата труда у тех кто в этом процессе занят у инструкторов у руководителей у персонала и ну, чтоб все было по-честному. А то почему-то считают, что продавать хлеб – это хорошо, а продавать небо – это Ну, я так не считаю. У каждого своя работа. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Стремитесь к своей мечте. Удачи вам.